Всем привет! Сегодняшнее видео посвящается распаковке и первым впечатлениям от охлаждающей подставки от компании Траст, которую я приобрел в интернет-супермаркете Розетка. Рассмотрим упаковку. На коробке присутствуют все необходимые ломбы и заводские маркировки. Повреждений на коробке практически нет. Сбоку мы видим небольшую помятость, но это не критично. Итак, откроем коробку. Для этого мы снова возьмем нож, который я отобрал у карлика. Подставка выполнена из приятного на ощупь матового пластика. Эта подставка отлично подходит всем тем, кто постоянно работает за ноутбуком и выполняет на нем трудоемкие сдачи, которые вызывают повышение температуры и иногда троттлинг. Поток воздуха, создаваемый подставкой, отлично охлаждает ваш ноутбук, позволяя работать на нем дольше и эффективнее. Внутри располагается вентилятор диаметром 170 мм который подключается через USB кабель. Максимальная диагональ ноутбуков, для которых рассчитана эта подставка, составляет 17,3 дюйма. Больше ноутбук действительно не поместится, так как мой ноутбук с диагональю 17,3 дюйма становится впритык. Хочу отметить, что после включения подставки мне показалось, что вентилятор не работает, но оказалось, он работает настолько бесшумно, что я этого даже не заметил поначалу. Также в этой подставке присутствует приятная диодная подсветка синего света. Подведем итоги. Это идеальный дополнительный аксессуар для вашего ноутбука, особенно если вы много на нем работаете. Попользовавшись несколько дней, и обратите внимание что частота процессора не понижается. Огромное спасибо интернет супермаркету Розетка за предоставленный товар и качественное обслуживание. А вам спасибо за просмотр и до скорой встречи!